В этом видео расскажу о проекте, который доступен абсолютно всем. Здесь э, не нужно вкладывать каких-то больших средств. И в принципе можно начать даже с 3 рублей. Проект так и называется 3 рубля.пв. В принципе больше никаких здесь э, э, дополнительных бонусов нету. Это чистый маркетинг, никаких продуктов. Просто тупо заработок денег. Вот, Если вы любите такие проекты, то смотрите до конца. В чем суть проекта? Это бинарный маркетинг. Во-первых, запустился он 13 дней назад. Я записываю видео только сегодня, да? то есть сам зарегистрировался только сегодня, еще ничего не оплачивал. Сейчас вам все это буду показывать, как делать. Так вот, здесь стоимость первого уровня всего три рубля, Два партнера в первой линии, максимальный уровень 12 линий, работает перелив структуру от спонсоров партнеров системы, нет принудительного перехода по уровням, реферальное вознаграждение 33.33% .33 с каждого повышения уровня личным партнером, минимальный порог вход в матрицу 3 рубля, Выход 22 миллиона рублей без учета реферальных. Так вот, здесь два маркетинга на самом деле. Один рублевый, другой долларовый. И вы можете зайти и в тот, и в другой, либо какой-то маркетинг для себя выбрать. Я выбираю сразу два маркетинга. Вот, в чем суть? Смотрите, первый уровень два партнера, второй четыре, восемь, шестнадцать, тридцать два. И так на двенадцатом уровне может быть шесть партнеров. Каждый уровень стоит в два раза больше, дороже, чем предыдущий. То есть, например, первый уровень стоит 3 рубля. Если вам по переливу перешел человек, на первый уровень попал, вы получаете 2 рубля. Если это ваш реферал, то получаете 3 рубля. Ну, то есть за человека, за партнера. Итого вы можете, здесь доход 4 рубля получается, если вы никого не приглашали. Если это ваш приглашенный, то вы получаете 6 рублей. В принципе, ну, ни о чем, как говорится, да, там 6 рублей... Но для тех, кто вообще новичок и для кого там, важно потренироваться, как это работает, там, заработать свои первые деньги, это, по-моему, идеальный вариант, как говорится, начинать с малых весов, да, с мизерных весов, так скажем. Вот, на втором уровне будет 4 человека по 6 рублей, это, соответственно, здесь 16 рублей вы заработаете, если это только переливы. Если это ваши личные партнеры, то, соответственно, 6424. 24 Третий уровень, там, 12 рублей стоит, здесь уже 8 человек, 64 рубля, четвертый уровень, 256 рублей заработаете, пятый уровень, соответственно, 1024, шестой уровень, пожалуйста, 4096 рублей и так далее, да? то есть вы видите, что идет в сторону увеличения. Причем, что интересно, например, даже тот же самый восьмой уровень, на нем у вас может быть всего лишь 256 партнеров, 256 человек. И э, здесь вы можете заработать 65 тысяч рублей, да, то есть даже по переливам. Если это ваши личные партнеры, то прибавляйте еще 33%, и получается около 100 тысяч рублей. Девятый уровень также стоит недорого, то есть, как вы видите, вход везде небольшой, а выхлоп может быть очень неплохой. Ну, ладно, давайте зарегистрируемся, точнее я зарегистрируюсь, вы сами уже там подумайте, нужно вам это или нет. Я, соответственно, захожу в свой аккаунт, пишу, что я не робот, нажимаю «Войти», у меня «Успех», э, сохраню пароль. И, э, как вы видите, здесь есть два баланса, баланс в рублях и баланс в долларах. Э, если мы зайдем в бинар, да, то есть для того, чтобы нам все это активировать, вот, активируйте первый уровень за 3 рубля. Если я нажму, э, соответственно, мне покажет, что на балансе у меня… Денег нет. Поэтому для начала нам нужно пополнить баланс. Заходим в мой кабинет. Выбираем сумму. Ну, например, давайте там на 1000 рублей сейчас пополним. Все пополняется через кошелек Payer. Соответственно, я нажимаю подтвердить. 5, 5, 3, 4, 7. Нажимаем далее. Так, сейчас придет мне код специальный. Так, 91-552. 91-552. Нажимаем далее. Так, и нажимаем подтвердить. Все, баланс пополнен, давайте зайдем в первый бинар, соответственно, для того, чтобы активировать, нажимаю «Активировать», «Успех», да, второй «Активировать», «Успех», третий «Активировать», четвертый, ну, соответственно, чем больше уровней вы активируете, тем лучше, да? то есть не пропустите своих комиссионных, седьмой, восьмой, так, на девятый мне хватит, нет ли, не знаю, сейчас посмотрим, я там не так много закинул денег, получается, тысячу рублей, так, ну давайте активируем. Так, ага, денег не хватает. Ладно. Так, ну у меня, в общем, 8 уровней я активировал. Остается 9, 10, 11, 12. То есть 9 надо 700 рублей. Вот. Ну, в общем, как-то так. Опять же, смотрите, не обязательно все сразу активировать, да. То есть это рассчитывается на то, что там у вас на 9 уровне появятся какие-то партнеры, да. Если их не будет, соответственно, и, ну, нет смысла им активировать. Поэтому вы сами уже решайте. Я вот на 1000 рублей тут сколько на наактивировал, столько активировал. А, давайте зайдем в мой кабинет. А, ну у меня осталось 235 рублей. Далее, нам нужно пополнить доллары. Ну давайте тоже там пополним. А сколько на 20 долларов? На. Так, пополнить. Потом все остальное вы можете смотреть там, по мере развития самой матри матрицы, точнее не матрицы, а этого бинара. Чем больше уровней, тем быстрее вы там как бы их прокупаете. Да? То есть нет смысла покупать сразу 10-12 уровней. Да? То есть начали развиваться, смотрите, переливы у вас пошли, либо вы там партнеров пригласили, у вас там пятый уровень уже начал закрываться и переходит на шестой, тогда есть смысл уже там активировать соответственно шестой. Давайте в долларах теперь по пополним. На двадцаточку для начала, вот, так, 5, 5, 8, 1, 3, далее, все, зашли, пополнили, ну и так, так же пошли, как говорится, первый уровень стоит 3 доллара, получается, да, второй уровень 6 долларов, третий 12, а, мне на третий уже не хватает. Так, а сколько не хватает-то? А, так, сколько не хватает. А, 11 долларов у меня получается. Нужен еще один доллар. Ну, давайте еще пополним, да, чтобы сразу активировать еще один уровень. Так, получается, надо вам 23 доллара заводить. Все. Ну вот смотрите, кстати, по маркетингу вот именно долларовому да, здесь дороже вход, конечно, стоит. Ну и больше вы тут зарабатываете. Соответственно, с первого уровня вы зарабатываете 4 доллара, 16 со второго, с третьего 64, с четвертого 256, да, с пятого соответственно 1024 доллара, ну и так далее. Да, то есть 22 миллиона долларов можно заработать, если у вас закроется весь бинар. Но в принципе здесь опять же не так много партнеров надо, чтобы все это закрылось. Единственное, стоимость входа, конечно же, дороже. Я не знаю, кто будет там тысяч долларов платить за 12 уровень. Но 7-8 вполне возможно, что люди, соответственно, будут прокупать. А здесь, вы сами видите, вот такие вот цифры. Вот На этом все, друзья. Если проект вам интересен, регистрируйтесь по ссылке ниже данного видео. Как все сделать, я вам показал. Ну, а дальше уже сами выбирайте, нужно вам это или нет. Всем счастливо и пока-пока.